Я не а могучий я, флип, флип, флип, флип, гучи, флип, я. Здорово, народ, и сегодня в этом видео я покажу вам секретный трюк в iOS 14, про который даже Apple не рассказала на своей презентации. Приготовьте свои iPhone к действию, будет максимально интересно. Устраивайтесь поудобнее. Погнали! Хочется верить, что трюк с различными действиями устройства при помощи двойного тапа по задней крышке смартфона, который я продемонстрирую вам прямо сейчас, не будет вырезан из финальной версии iOS 14, поскольку функция эта для iPhone в диковин для многих владельцев устройств. Но давайте так, если вам понравится этот трюк, вы подпишитесь на канал и поставите лайк этому ролику. Чтобы активировать опцию двойного тапа по заднику телефона, вам нужно сделать следующее. Первое, конечно же, установить iOS 14. Как сделать это, я уже рассказывал на своем канале в предыдущих видео. Далее открываем настройки, пункт универсальный доступ, выбираем раздел касания, где ищем функцию в самом низу, она же у меня называется Back. Tab. Выбираем, какой именно будет тап по задней крышке, двойной либо тройной. Однако же можно настроить оба варианта одновременно с разными функциями. И здесь нам открывается множество различных опций для действий с нашим смартфоном. Например, хочу, чтобы по двойному тапу у меня делался скриншот. Бамбац, готово! Таких вариантов здесь просто море, на любой вкус и цвет. Было бы неплохо, чтобы по двойному тапу еще открывались какие-либо горячие приложения, ну те же настройки, камера или App Store, условно. Кстати, о приложениях. Если вам нужно скачать платные программы на свое устройство, однако вы не хотите переплачивать баснословные деньги за это, рекомендую сервис iOS iWishShop.com. В одном из роликов я наглядно демонстрировал, что это не очередной развод на платные игры и приложения, а по-настоящему рабочий сайт, на котором даже сам покупал общий аккаунт за свои, ну или мамкины деньги и показывал вам. Как все работает, iWSH насчитывает более полутора тысяч позитивных отзывов, а отличительной особенностью сервиса является постоянная техподдержка, а также максимально доступные варианты общих аккаунтов стоимостью от 49 до 99 рублей. Ребята молодцы, делают все качественно, а что самое главное честно. Мы за честность, а тоже за честность, поэтому настоятельно рекомендую ознакомиться, ссылка в описании. Ко всему прочему, если приобрести доступ прямо сейчас по специальному промокоду, ссылка на который также будет в описании, которую вы видите прямо сейчас на своих экранах, вы получите 20% скидку на абсолютно весь ассортимент сайта iWashop.ru. Возвращаясь к двойному касанию. Увы, но пока что функция работает далеко не всегда корректно. Бывают неточности, что-то может срабатывать автоматически, если просто перебирать телефон в руках и так далее. Но сама задумка максимально интересна, ибо похожего на айфонах ранее мы с вами точно не встречали. Такие дела. Не забудьте подписаться на канал, включить колокольчик, а также посмотреть другие ролики об Apple и не только. До скорых встреч, пока!